Приветствую вас, друзья. С вами Дневник предпринимателя. Рубрика «Проект подсолнув. Сейчас у нас мы находимся на стадии подготовки монтажа всех механизмов, всех устройств. Это процесс долгий, потому что все делается первый раз. Проект пилотный. Немного расскажу о механизмах. Вот перед вами силовая гидроустановка, гидрораспределитель. И шланги, которые от них отходят, по ним будет распределяться давление и будет осуществляться наклон, подъем самого цветка по направлению к солнцу. От восхода к зениту, от зенита к закату. Почему так долго? Потому что подбираем давление, какие нужно, подбираем сами механизмы. Заказываем с различных городов Пересылка, доставка, сборка, подключение Все это занимает время Все это первый раз Мы не знаем, как нужно Все происходит опытным тестовым путем Но все равно мы уже добились определенных результатов Мы подключили, подсоединили И в скором времени вы увидите тестовые мероприятия Тестовые э, запуски и проверку на прочность, на действие различных сил, ветровых нагрузок, осевых нагрузок. Э, пойдем расскажу немного о, об электродвигателе, который там наверху. Поворот вокруг оси э, в одной из плоскостей осуществляется при помощи электродвигателя, редуктора и вала. Э, проблемы возникли с валом. Его не могли выточить у нас в Сочи Пришлось заказывать в Москве Вытачивать, закаливать После установки в редуктор Оказалось, что длина вала слишком велика И он не обеспечивал достаточную прочность И избивался. И пришлось придумать специальный подшипник Выточить подвал И увеличить его прочность Друзья, на данном этапе были собраны Подобраны все механизмы, смонтированы. Впереди нас ожидают тестовые испытания. Смотрите, обязательно я вам покажу, расскажу. Это был канал Дневник предпринимателя, проект Подсолнух.